Смотри, как бы жизнь не прошла Пока ты, думаю, решал где быть, что делать, где жить Смотри, вот уже весна пришла И ты сидишь и не шагу. Как неизвестность спадать Держись страшно Я понимаю, ну что же Негоже просто сидеть И ждать, Нужно же за руки, дружи Время пришло летать Время лета Шаг один, второй, шаг вперед, на взлет Никто никогда не знает, как приземлиться с тобой Или без тебя, оно тебя найдет И все равно случится Оно все равно случится Туда где меня нет туда, где, да? где я рисую путь Киною в жизнь? Ответ, где мой ответ, скажи, где мой ответ, ответ, Что я ищу, не покажи. И я, снова пойду я, Отщу, и там, я отищу, и там, я обрету тебя, что, что я скажу, что, что я скажу, что что я скажу, когда тебя увижу, что тебе отдам, что возьму с собою жизнь, тебе отдам в твои ладони и слез, полной кости и слез, полной кости и слез, тебе нести утешь, утешь и чувств. Душа моя и чувств, душа моя и чувств, столько вместить. Мой груши здесь, в страшном оду я, я, я спустись, глубже себя впети. Выше небес я здесь, слышишь? Ждёшь, сгорит в огне, Смоет дождем. Куда? Ну куда ты идешь? Куда ты идешь? Без меня? Без меня? Куда ты идешь? Ты руку мне, и ты со мной, верь. Ты руку мне, и ты со мной, верь.